Общая такая вот напряженность в городе, в регионе, да и в Украине, я думаю, она витает. Это ощущение, ощущенность какого-то подвешенного состояния, то есть ты не знаешь, чего ждать в будущем и как развернуться события. Честно сказать, порядком это все надоело, хочется, вот, чтобы ситуация стабилизировалась, нормализировалась, и мы уже шли своим, Украина шла своим намеченным путем. И завоевывал авторитет, мировой авторитет, отвоевывал. И что можно сказать? Хочется стабильности. Вот. Хочется стабильности и спокойствия. Вот самое главное. спокойствие за свою семью, за своих родных, близких и за страну, конечно. Сейчас такой режим поддержания формы, хожу там, в бассейн, хожу в тренажерный зал, иногда посещают боксерский зал. Мы работаем с моим тренером Эдуардом Менчаковым там, над школой бокса, наверное, над какими-то ошибками. То есть, э, всегда есть над чем работать, поэтому мы не останавливаемся. Ну, и так вот, э, Не даю в принципе, себе расслабиться, там, не разъедаюсь, как некоторые там, боксеры позволяют себе в, меж, в межсезонье это делать потому что потом тяжело набирать форму и входить в обычный режим тренировочный. Поэтому так вот сейчас жду уже вот буквально я думаю недели две может три уже определиться точно мой очередной поединок и уже тогда начнем конкретно готовиться под ним.